друзья, сегодня у нас очередной ролик, такой небольшой ролик, хотел рассказать вам немного про живца, ребят, на щуку. Тут Елена Аркадьевна, поздоровайся привет, с подписчиками. Привет. Давно не виделись, да? да? Сейчас я вам покажу живца, ребята, живец продается по 10 рублей у меня, ссылочку я на Авито, на его оставлю в описании под роликом, кому интересно будет, кто в Талдеме, приезжайте, покупайте. Живец у нас сегодня сазанчик, Сейчас, в общем, как раз новую партию Селена Аркадьевна привезли. И покажем вам. Так, тут уже у нас живец лежит. А сейчас вот вторую партию привезли. Сейчас уравняем температуру воды, чтобы была одинаковая. И будем выпускать. Так, ну что, открываем, ребята, живота. Показываю вам. качество, ребят. Вот такой живчик, ребят, смотрите. Вообще, самый изумительный. Сейчас мы его выпустим. Так, он что вроде... И так видно, можешь не вылавливать. Посмотри, Чуть -чуть как это... же надо, ребят, что за, за, за товарчик. Смотрите, какой. Товарчик отличный. Бойкий. Сейчас мы туда кислородик опустим. Все. Ребят, смотрите, кому ее надо совсем поменьше. Если поменьше Такой Так, насчет того, что это Чем, какой карась лучше Этот, живец лучше Карась, типа, блин, сазан На самом деле мы проводили даже исследование Вот, у меня друзья Опускали камеру, ставили живца Например, карася и Этого сазана И самая большая щука поклевки Их самая крупная была как раз именно на сазана Которого я сейчас привез Потому что карась, вот мы смотрели прям по камере, когда приближение щуки, короче, карась замирает, останавливается и не двигается нифига А этому балбесу, короче, по барабану, короче, и он это постоянно двигается и атака щуки больше а Почему поклевок меньше? Вот я на рыбалку езжу, там одни жалуются, у меня хорошо клюет, у другого плохо, во-первых все зависит еще от оснастка Какая у вас оснастка Заметил, что на металлический поводок Если стоит, да, у вас на жерлице ну, Или какой-нибудь грубый, да, поводочек То на него поклевки Будут всегда меньше Но Я ловлю на флюорокарбон Поводочек мягонький И рыбка двигается на леске как бы, Ну, естественно Из этого поклевок больше вот Попробуйте, ребята, проведите эксперимент Я тоже этот эксперимент как бы провел сходил на рыбалку в общем когда-то, в каком-то году, я же не помню даже, и у меня были все жерлицы оснащены металлическим поводком вот э -э -э а со мной друг поехал, у него все жерцы были флюрокарбоновые у него загар за загаром, а я стою просто и смотрю как он ловит на следующий день конечно я все поменял, поехали с ним и стали ловить все одинаково вывод о том, что Оснастка, ребята, тоже влияет Вот, и еще Что я хотел вам сказать по щуке Щука же ведь питается как Она сегодня поела, а завтра она не будет есть Щука переваривается Ну, рыба переваривает Особенно крупную если Щука, Она крупную наживку берет То она переваривает Где-то 3-4 дня, ребята Так что, если вы сегодня, например Не попали в жор щуки То обязательно там через 2-3 через дня Она будет, короче, клевать вот такое видео хотел снять, вам небольшое Рассказать немного от всех мифов Которые говорят, что там вот давление влияет на щуку На щуку вообще давление не влияет Единственное, что влияет на щуку давление Что э, чем выше давление, там она тем глубже короче, она уходит на глубину А так, в принципе, давление особо-то так сильно и не влияет Что это давление высокое, щука не клюет Нет, просто ее надо ловить на глубине Вот и все Вот, ветер Зимой ветер вообще по барабану. какой ветер без разницы, потому что стоит лед и как бы щука не, ну, рыба не чувствует ветра, направление ветра в какую сторону там север, юг запад, восток и по барабану. Вот. Ну и погода конечно погода для щуки конечно лучше Пасмурная такая, да. если это еще метель, метель какая-нибудь такая небольшой снежок, вот это самая оптимальная для щуки погода. В солнечную погоду я заметил но же по своему опыту Вообще мало поклевок вот. Так что вот такой ролик хотел вам снять Показать, что есть у меня живец Ребята, приезжайте Покупайте, кому интересно, кому надо А то вот сейчас сегодня кто Кирюха, да, приезжал тоже клиент Покупал же в Сан, говорит, покупал где-то в Талдеме Забыл, как то улицу, не буду даже говорить адрес Там карася продают Говорит, он вчера купил А сегодня он весь сдох у меня вот такая вот рыба бывает, ребят Не знаю, почему там, как Ну, ну все, говорит, в камне лежал Что за рыба, не знаю, короче У меня всегда, ребята, все проверено Ладненько, ребята, заканчиваю ролик Такой небольшой, скоро, ребята, я уезжаю В Новгород Вот, в Новгород поеду На рыбалку к Лене. не знаю, как там что получится Буду обязательно все снимать Ну и потом покажу вам, ребята Что у нас получилось, какая рыбалка была Не будем загадывать, ребята Всем пока, ребят